Наша сегодняшняя тема – системность. Мы начинаем два дня нашего интенсива, после чего будет два месяца внедрения этих инструментов на практике, так, чтобы они давали вам реальную пользу. Но обо всем по порядку. Итак, зачем мы здесь сегодня, эти два дня? Почему мы не отдыхаем в эти выходные? Чтобы руководители и команды смогли определить четкий путь, формализовали четкую картину, куда мы дальше все вместе идем. Разложили эту картину на конкретные действия, согласовали друг с другом эти конкретные действия, а потом стартовали ритм системной работы команды, чтобы все эти действия довести до результата. Вот мы здесь вот за этим. В условиях того, что мы понимаем, что неделя пройдет, все поменяется, будут новые планы, новые вводные, все, о чем мы договорились, все будет разрушено, мы внедрием такую культуру работы, чтобы это нам не мешало. Что будет следующие два месяца? Мы включимся с вами в плотную связку. Это все касается онлайн в том числе. Вот, Мы включимся с вами в плотную связку, у вас будут персональные координаторы, которые будут помогать вам проводить планирование по проектам не 2 часа, а 15, 20, 30 минут. Которые будут помогать вам проводить мозговой штурм, Помогать разбираться, какие процессы улучшить, как инструкцию написать, чтобы не повторять э, ошибок, а каждый раз гарантировать качество. То есть мы за два месяца проведем вас по пути внедрения всех этих инструментов. Смотри, еще вопрос. Удел То есть давайте это боль для Антошки, например, добавим. Да? Наше решение, получается, для Антошки это собственные склады. И мы сейчас пройдем по всем вот этим вот пунктам и выведем в правой колонке конкретные проекты по улучшению левой колонки. Вот мы сейчас посмотрим по всем этим пунктам, какие можно выделить проекты по улучшению хорошего или по исправлению плохого. Давно об этом говорили, и слава богу, что, скажем так, эта система наконец-то у нас появится. Не буду я говорить Юре по полгода, какие у него задачи, или писать в e чате во всех чатах, которых возможно. Спасибо вам большое. Да, я в первую очередь благодарен вам за то, что вы сделали такие мощные два дня, э, очень информативные, научили раскладывать нас по полочкам любые вопросы, любую рутину, старые, новые задачи, все систематизировать, и не будут зависать элементарные вопросы реально на месяца, а то и на года. Теперь будет такая структура, такое понимание, четкое разделение, все по полочкам, и спасибо вам. Ребята, я хочу отметить, что мы стоим на пороге очень грандиозного и знаменательного события для нашей компании, для всех проектов наших. Я всегда знал, что ваш потенциал безграничен, но не знал, как его раскрыть. И в какой-то момент мне пришло понимание, что это можно сделать, если мы упорядочим свою систему, настроим свои коммуникации. Можно сказать, что этого события я ждал всю свою жизнь. Я не знал, как реализовать и открыть те потенциалы, которые есть у всех нас. Спасибо всем, что присоединились. Я надеюсь, что мы осуществим это, приумножим нашу работу, наше состояние и реализуем и раскроем свои способности. Спасибо. Спасибо. спасибо. В 10 часов по Москве мы уже начинаем нашу работу, поэтому я прошу.